Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о Лилит в Тельце. Для начала мы с вами рассмотрим, что же такое Лилит в астрологии, затем рассмотрим важные жизненные периоды, когда Лилит может давать о себе знать. Затем мы поговорим о Лилит в знаке теле о ее особенностях в этом знаке и какие будут рекомендации на этот период. И в самом конце мы рассмотрим важные периоды по датам, которые будут связаны именно с транзитом Лилит в знаке Телец. Итак, Лилит это не планета, это фиктивная точка. С одной стороны, у нее нет физического тела, поэтому она не в силах формировать события. В то же время соединяясь с определенными планетами, вступая с ними в взаимосвязь, она может искажать наше восприятие, она может искажать то, как эти планеты проявляют себя, и таким образом, искажая влияние другой планеты, формировать определенный контекст событий. Поэтому, с одной стороны, не стоит чересчур большое внимание уделять Лилит, но с другой стороны полностью ее сбрасывать со счетов тоже не нужно. 21 октября Лилит перешла в знак Телец и будет в нем находиться по 17 июля 2021 года. Но для начала давайте вспомним, как же себя вела Лилит, находясь в предыдущем знаке, в знаке Овен. Лилит находилась в Овне под управлением планеты Марс, поэтому главные искажения касались именно этой планеты. Это у нас темы борьбы, гнева, это темы физического насилия. И очень ярко Лилит имела возможность себя проявить в августе, сентябре и октябре этого года, когда активно взаимодействовала с транзитным Марсом. Как мы знаем, этот период был действительно очень напряженным во многих странах. И в целом это время было действительно неспокойные не только с точки зрения личных каких-то моментов, но и даже если посмотреть на общую ситуацию, которая происходила в мире. Лилит в Телеце будет поспокойнее, и это, конечно, большой плюс. Она находится в знаке Телец под управлением планеты Венера, поэтому основные темы, которые она будет искажать, это финансы и взаимоотношения. Цикл обращения Черной Луны 9 лет. Это значит, что каждые 9 лет она становится в исходное положение в вашем гороскопе. И это как раз тот возраст, когда она может проявить себя очень ярко, притягивая в вашу жизнь не самые приятные ситуации. И сейчас на экране вы увидите даты, которые… Естественно, связаны с влиянием Лилит. Если в этом возрасте в, вашем, в вашей жизни происходили какие-то напряженные события, которые заставляли вас нервничать, которые все переворачивали с ног на голову, это говорит о том, что Лилит, скорее всего, в вашей карте проявлена достаточно сильно. Поэтому вы будете чувствительны к ее транзитам в любом случае. Также это видео будет особенно полезно тем, у кого в знаке Телец есть любые планеты, а также вершины угловых домов, то есть Асцендент и C, Дисцендент и МЦ. Поэтому проверьте обязательно вашу карту, даже если вы не знаете точное время рождения, постройте космограмму на ваш день рождения и посмотрите, есть ли какие-то планеты в знаке Телец. Сейчас на экране вы видите даты, когда Лилит находилась в знаке Телец в прошлый раз. Вспомните, какие ситуации происходили в этот период в вашей жизни. Постарайтесь проанализировать свои ошибки, и это во многом поможет вам избежать проблем в этот период. Как же проявляет себя Лилит, находясь в знаке Телец? Отчасти ответ на этот вопрос уже прозвучал. Телец — это знак, который связан с материальным миром, с ощущением комфорта безопасности и возможностью наслаждаться тем, что имеешь. Именно эти понятия Лилит будет искажать, давая неправильное отношение к финансам и комфорту, заставляя беспокоиться за свои ресурсы и чрезмерно накапливать. Лилит в Тельце создает такой парадокс, что чем больше человек начинает накапливать и переживать, по поводу ресурсов, тем выше риск действительно потерять многое. Поэтому в этот период нужно стараться к деньгам относиться без эмоций. Лилит — это фиктивная точка, которая воздействует именно через эмоции, и поэтому любая ситуация, которую мы не можем адекватно осмыслить, а пропускаем через себя, Через свои эмоциональные состояния любая ситуация будет искажаться, и это в отчасти будет связано именно с лилит. Поэтому в первую очередь нужно запомнить важное правило, что в ближайшие девять месяцев тема финансов должна поддаваться анализу лилит в тельце на самом деле будет подталкивать каждого из нас менять отношение к материальному миру и она может приводить не только к финансовым потерям но также и к тому что на вас может свалиться внезапно крупная сумма денег и это тоже вопрос это тоже искушение как вы будете себя вести после того как у вас появится такая возможность и такая власть. Если вы хотите себя уберечь от негативного влияния лилит в тельце, старайтесь в равной степени брать и отдавать, Старайтесь справедливо, платить людям за их работу старайтесь заниматься благотворительностью то есть не стремитесь только лишь к накоплению особенно если это накопление основано на вашем страхе потерять все итак перейдем с вами к главным рекомендациям в первую очередь отстранять эмоции от решения финансовых вопросов и это касается Любой сферы вашей жизни, как работы, так и каких-то личных трат и инвестиций. В финансах старайтесь делать упор на себя, рассчитывайте на себя, зарабатывайте самостоятельно, даже если ваша жизнь устроена так, что вы можете рассчитывать на других людей, старайтесь все же иметь собственный источник заработка, а также будьте бдительны в те периоды, о которых пойдет речь дальше в этом видео. Итак, первая дата, о которой мы поговорим, это 31 октября 2020 года, это будет полнолуние в Тельце. Таким образом, Луна соединится с Ураном и Лилит в знаке Телец и будет, конечно же, находиться в оппозиции к Солнцу. В этот период как раз таки и включается эмоциональная сфера по теме финансов. У многих может просыпаться страх, который связан с их заработком, их личными финансами. Может быть ощущение, что ресурса не хватит. В любом случае нужно, конечно же, стараться контролировать свои эмоции и успокоиться. В принципе, учитывая то, что на фоне этого полнолуния будет также сходящееся соединение Юпитера и Плутона, то это полнолуние может быть параллельно со строгим карантином и многими ограничениями. К тому же само по себе третье соединение Юпитера и Плутона в середине ноября может дать... Э Опять шатание финансовой системы в мире. Поэтому, с одной стороны, какие-то опасения будут иметь определенные основание. Но в любом случае, принимая финансовые решения, старайтесь опираться на разум, а не на чувства. По сути, это полнолуние, это будет первая точка, когда Лилит даст о себе знать. И даст о себе знать очень ярко. Поэтому это, скажем, такой контрольный урок, когда нужно будет взять себя в руки. Декабрь 2020 года будет богатым месяцем на неожиданности, так как уран будет в соединении с черной луной. Во-первых, могут происходить сбои в финансовых операциях. Также в этот период могут возникать новые объединения, такие как финансовые пирамиды, которые будут заманчиво предлагать инвестировать в них деньги. Само собой, Лилит, находясь в соединении с Ураном, может делать акцент на революционных движениях и на протестах работников, сотрудников компаний по поводу заработной платы и так далее. То есть в целом турбулентность может возникать, и опять-таки это будет все очень тесно связано с эмоциями. В январе 2021 -го года, особенно во второй половине января 2021 -го года, Лилит будет в соединении с Марсом и Ураном в знаке Телец. К тому же, они будут делать квадратуру к Сатурну и Юпитеру, но больше там к Юпитеру все-таки идет квадрат. И эта конфигурация также будет способствовать расшатыванию финансовой системы, поэтому может в целом наблюдаться нестабильность на валютных рынках. И в целом могут быть шатания определенных валют, то есть курс валют может быть в этот период очень нестабилен и наконец последняя яркая точка о которой стоит упомянуть это конец апреля и начало мая лилит будет в соединении с меркурием венерой и солнцем и в этот период очень важно сохранять баланс в отношениях то есть в это время финансы могут мешать отношениям в этот период могут появляться люди, которые под предлогом дружбы могут выманивать деньги. То есть в целом это неблагоприятное время для того, чтобы давать деньги в займ, в долг или же, скажем так, опять-таки вмешивать тему личного и тему бизнеса особенно обращайте внимание на даты 28 апреля и 2 мая и у меня осталось еще два пункта они не настолько ярко себя будут проявлять но все же о них тоже стоит знать 11 мая будет новолуние в тельце и это опять акцентирует сильно лилит и это может способствовать тому чтобы мы принимали решения, которые имеют отношение к финансам, именно вмешивая эмоции, и это делать не стоит. И в двадцатых числах июня 2021 года Лилит будет делать аспект к Плутону. Это также может повлиять на финансовую тему, Лучше в этот период не инвестировать и не совершать крупные покупки. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Конечно же, более подробная информация для каждого знака будет в гороскопах на каждый месяц. Будем с вами на связи. Пока-пока!